А сегодня мы говорим с певицей и композитором, которая в 2015 году переехала в Португалию из Казахстана. В 2019 она выпустила первый сольный альбом, и ее песни крутят на португальском радио. Узнаем, в чем секрет успеха. Давай я расскажу то, что я знаю о тебе, а потом перейдем к деталям. Давай. Ты родилась и выросла в Казахстане. В 2015 году ты приехала в Португалию, приехала туристом оставила здесь свое сердце и осталась сама навсегда. Ну, не навсегда, но, по крайней мере, уже шесть лет ты здесь живешь, да. или около того. Да. В 2020 вышел твой альбом Back to Zero, и песня с этого альбома крутилась на португальском радио, не знаю, какое-то время, в общем, мы слышали ее. Ты пишешь музыку, а самое главное, слова к своим песням не только на русском, но и на английском, и, что самое важное для меня, на португальском. Mm -hmm. Сбоку вот вообще, если смотреть, кажется, ну все органично. Конечно, девочка талантливо приехала в Португалию, ее песни крутят на радио. Ну, вот. А как могло быть по-другому? Это как бы так оно и есть? В общем, было все предопределено или все не так просто, как кажется, со стороны? На самом деле, да, со стороны все очень просто, но это огромная работа, которая скрывается за кадром. Но вся эта работа, она... Она приятная такая, потому что, мне кажется, Португалия, она очень располагает к кайфу по жизни. Ты приезжаешь сюда, первое, что меня здесь привлекло, это то, что мне кажется, что все живут и кайфуют просто. Почему все делается так медленно? Потому что все хотят жить на расслабоне, все хотят с утра пойти выпить чашечку кофе потом подождать немножечко, выпить стаканчик за обедом, а потом сразу после обеда выпить еще стаканчик, а потом обсудить футбол и вина, выпить еще немножечко портвейна и, только, и в общем потом пойти куда-нибудь. Так что вся жизнь здесь, она такая немножко расслабляющая. Но твои результаты говорят о другом. То есть ты, наверное, не жила такой жизнью, или жила, а оно получилось я пытаюсь само собой. так жить. Мне кажется, когда живешь и пытаешься себя чуть-чуть расслаблять, оно все как-то получается. И я Начала работать с самого начала очень усиленно, да, потому что я приехала сюда, я поняла, что мне здесь нравится, что все очень красиво, климат замечательный. Я приехала осенью, я не знала, какие здесь зимы, не знала, как я замерзнула, ужасно просто. Это была самая холодная зима в моей жизни, когда меня Зима 2015. -го. 2015, -го, когда я просто грела руки на зарядке от телефона, она тогда нагревается, да, я такая... Боже мой, как приятно греть руки, а потом после этой, этой зимы я поняла, что блин, все на самом деле классно, но я, я пахала, я начала учиться, поступила в, в джазовую школу, самая старинная джаз школа в Европе, Hot Club. Очень замечательная, и мой первый год здесь прошел просто с утра до вечера, это была учеба, это просто я, наверное, не вылазила из школы и со всяких джазовых концертов, э, все такое, в общем, я жила полностью Тусовки. в этой тусовке, да. и на тот момент, кстати, я разговаривала только по-английски и в школе со мной все учителя разговаривали по-английски, что было очень замечательно с их стороны. Даже уроки, когда у нас были в классах уроки, они давали мне на английском языке. И когда там э, что-то, что я что кто-то другой не понимал, из португальцев они просили им перевести, то есть учитель начинал говорить по португальски. В смысле были все португальцы, но были ты была все не но Просто из-за меня учителя говорили на английском, да. Ага. Было вообще очень классно. Но потом я поняла, что я хочу остаться, мне здесь нравится, я хочу здесь притормозить. А, и я начала учить английский. Я попросила всех... Английский или португальский? О, португальский? Я попросила всех перестать говорить со мной на английском и только по-португальски со мной разговаривать. И к этому времени я познакомилась с разными музыкантами клёвыми, собрала свою команду, и мой учитель, который был в джазовой школе по гитаре, он сказал, слушай, мне нравятся твои песни, давай-ка начнем типа что-нибудь делать, давай, давай запишем твой альбом. И мы начали запись. И вот к девятнадцатому году, к концу 2019 года мы практически уже там все приготовили, там аранжировки мы сделали а, и, и записали альбом. Я да, в какой-то статье, кстати, а тебе куча статей в португальских СМИ. То есть с тобой работает какой-то pr менеджер который тебя раскручивает очень круто. Да, у меня отличная pr менеджер она вообще делает отлично свою работу, и она вот занимается а, радио, занимается телевидением, журналами, газетами, всем таким. В одной из этих статей я прочитал какую-то историю, как ты шла на каждую судре и в каком-то баре зашла, там была джем сессион, э, и ты попросила принять участие. И, в общем, я не знаю, там осталось или что-то такое. Или я неправильно понял. это совершенно так, да. Существовала кафе Тати. Там, где каждый де Содре, Меркадо де байра, и там было кафе Тати, сейчас его, к сожалению, закрыли, продали, будут там делать отель. Кафе было замечательно, и там каждый понедельник, по понедельникам они пили вино и устраивали музыкальные вечеринки, джаз-вечеринки. И я как раз швами вот его со своей гитарой, прохожу, там смотрю, классно играют, захожу, говорю, можно я с вами? А джазмены, они всегда такие, да, давай с нами, почему бы и нет. Я просто влюбилась в них во всех и говорю, а как, я тоже так хочу играть. Они такие, а, у нас школа, ну, типа приходи к нам учиться. Ага. И так ты вот. попала в школу. И так я попала в школу. На самом деле, они могли бы сделать мне приглашение на учебу, uh -huh. но, но я все равно, я приехала как турист, а потом сделала продолжение своей визы как турист, потом сделала продолжение своей визы как турист, а потом... Я жила два года нелегалом. Но сейчас ты легальна. Сейчас я очень легальна. Все, супер. Не хочу Про Что ты делала? Как ты здесь вообще легально живешь? Ну, во-первых, я, конечно, сначала я узнала, что можно легализоваться через контракт рабочий. Угу. И этим я занялась. То есть сначала мне казалось, что а, все нормально, нормально, я так поживу и там посмотрю. По туристической визе, По туристической да? визе, сколько ее можно продлевать, по-моему, два или три раза, угу. да? То есть в целом можно 9 месяцев прожить на туристической визе. Но в итоге э, я сделала рабочий контракт. Что, что я работаю, что я убиралась там в, в одной организации, платила налоги и мне кажется, что со стороны Португалии они очень лояльны. Mm -hmm. Ты здесь, ты живешь, ты платишь налоги, ты имеешь право на карточку резидента. Поэтому в итоге у меня все получилось довольно-таки гладко. Конечно, потом эти все мы знаем, что это огромные очереди псевдо. Mm -hmm. Ты их ждешь иногда месяцами-месяцами, годами. годами некоторые ждут, да. Я, мне повезло, потому что я как раз собиралась поехать на Мадейру. А, нет, не на Мадейру, на, на, на один из островов Азориш. Mm -hmm. На фаяле это было. И я подумала, у меня там был концерт. И я подумала, почему бы мне заодно на фаяле это и все не провернуть в сэфе. И я зарезервировала место там, и там это все значительно быстрее. Ну, да, да. И мне, если честно, мне кажется, что там это легче, потому что люди там другие. Они не привыкли к этому огромному количеству людей, ну, которые как здесь, здесь в да? все, да. То есть здесь все, здесь. Весь наш Советский Союз, кто хочет легализации, вся Бразилия, вся Африка, и мы все здесь, здрасте, дайте нам президенцию. А там к ним приезжают 10 туристов, которые хотят, которые получить, хотят да, потому что в основном, в основном все здесь, Но никто Фаяли, не хочет да, туда да. лететь, чтобы как бы сделать одно дело, да? а, а на Фаяле они расслаблены, они с утра доят коров. В обед пьют вино. Пьют Потом... молоко. Да. да, и ты к ним приходишь, говоришь, дайте, пожалуйста, резиденцию. Она говорит, ну что, девочка, ты налоги платишь, плачу. Да. Ну, почти. Ну, практически, да. Но, конечно, все документы просто нужно реально прочитать список документов. Просто mm -hmm. сделать, как они хотят. Mm -hmm. Если это нужно, там, что ты не судим значит, нужно предоставить ну, да, это. Да. Все остальные там, что там было. Ну, вообще, я говорю, как я говорил в начале видео, на моем сайте виспорчукал.ком есть 200 статей. Вот там можно все прочитать и найти все почти на все сам, ответы. Я думаю, что-то может да. меняться, но если сесть, вот задаться целью и прочитать большинство статей, закроешь все вопросы. И деле, даже да. не надо будет приезжать сюда по туристической визе и, и вот это вот... Это намного лучше, да, сидя у себя дома, просто зайти на твой сайт, все это прочитать, потратить на это несколько часов, выписать себе все, окей, мне нужен этот список ну, документов, да. все это запланировать. Ну, а и когда комфорт, мы с тобой например, ехали сюда, такого не было. Когда мы с тобой ехали, да. Okay. Nos locais, aqui aqui eu У тебя сейчас своя команда, своя группа, ты собрала свой проект, ты лидер проекта, Да. и ты работаешь с португальцами. Да, я работаю с португальцами, у меня офигенная команда на самом деле, а, у них у всех есть свои проекты, помимо моего, они работают с классными, крутыми музыкантами, нам, нам очень нравятся проекты друг друга тоже, но они всегда со мной, то есть везде, где они работают, это больше как работа. А со мной у них такие более, наверное, душевные отношения творческие. То есть это не только работа, это, это то, о чем я всегда мечтала. Это больше творчество, это любовь к музыке. То есть мы соединяемся вместе, чтобы творить. Но ты все равно локомотив. То есть ты приехала в чужую страну, собрала здесь команду ребят, ты платишь им деньги, потому что они же бесплатно не играют, ну да, правильно? Да. Ты организовываешь репетиции, ты платишь за студию. Ты ищешь, не знаю, менеджера, который будет продавать ваши концерты. Угу. Ну, все это на тебе. Да, на самом деле за мной стоит огромная компания ну вот. всех этих людей, которых ты перечислил. То есть у меня есть агентство, которое занимается именно букингом концертов. Есть PR-менеджер, есть менеджер. Есть агентство, которое занимается только другими вещами, ладно, это, в общем, дистрибьюторская компания, да. В общем, это все, это большая компания, как которая... все стоит... собрать, приехать в чужую страну без знания языка, ну, тебе было 25 лет, и вот это все организовать, как это вообще? Я не знаю, мне кажется, я всегда, эм, я точно знаю, чего я не хочу. Это сложно объяснить, это такой хороший вопрос, но на него сложно ответить. Я знаю, чего я не хочу, и я говорю, что я хочу, и спрашиваю людей, ты мне можешь дать именно это? Вот я хочу попасть на радио, что мне для этого нужно сделать? Мне говорят, тебе нужен пиар-менеджер, я начинаю, окей, okay, искать пиар-менеджера, и сразу, как всегда, находится 10 миллионов пиар-менеджеров, которые хотят твоих денег и просто что-то там обещают. Но мне по жизни везет. Я не знаю, может везет быть, мне везет, мне везет с хорошими людьми, да. И мне попадаются люди, которые действительно... Они выполняют свою работу, они получают деньги за свою работу, но они делают ее как надо. Что мне нравится в Португалии, это очеловечивание отношений. То есть мы изначально, мы были просто такие деловые отношения, да, ты выполняешь свой сервис для меня, я тебе плачу, все. Но со временем мы становимся ближе, они мои друзья сейчас, мы ходим друг к другу в гости, мы встречаемся по выходным. Мне кажется, это реально важно, то есть в итоге они не хотят меня обманывать, и, и я хочу, чтобы они были счастливы. И они выкладываются с тобой. И они выкладываются, с и, я, и я тоже хочу их жизнь сделать как можно лучше. Я знаю, что, блин, я должна пахать, чтобы у них была работа, и, и они знают, что они больше работают, они делают лучше. Очень интересно, что ты практически не общаешься с русскоговорящей тусовкой. Ну, основной контингент, да, моих друзей все, все... Ну, ну да. И, и вообще с Казахстана очень мало здесь людей? Да. Вот С твоей родной страны? Да. С Казахстана да, не, ну, не хотят уезжать? Или что вот это мне интересно? Как, М -м -м -м -м. Чем ты отличаешься от тех ребят, которые в основном остаются жить в Казахстане? Мне кажется, э из Казахстана большинство едет э в Турцию, в Дубай, в такие страны, которые более близки нам по культуре, угу. чтобы там обосноваться с легкостью. Угу, угу. Здесь мы очень разные все-таки. Может раз. быть, да, тоже с религией, да, да, да. Я, Понял. кстати, об этом не думала, но да. И а почему у меня очень мало наших советских друзей? Ну, да. Потому что, скорее всего, мне очень помог в самом начале английский, знание языка. И поэтому мне не нужно было обращаться за помощью к русским, потому что ну, я замечаю, что многие, как начинается дружба, приезжают сюда, ой, а помоги мне там разобраться с документами, помогите найти квартиру, работу, все эти организационные вопросы разрешить. И таким образом начинаешь общаться, входишь в этот круг, ну, это да. здорово, конечно. И очень сложно с него вырваться. Да. И а... это очень круто, что ты сразу в него не попала. Ну, то есть как, с одной стороны, конечно же, это общение, культура и все такое, а с другой стороны, ты быстро ассимилировалась в португальское общество, и это очень круто, Мне кажется, да, если ты здесь живешь, конечно, это классно поддерживать свою культуру, Поэтому я здесь и с посольством Казахстана общаюсь, да, и мы планируем там какой-то концерт сделать там на Наурыск, нашим национальным праздником. Все это классно, мне очень нравится, я не хочу забывать свои корни, я оттуда, Казахстан, он во мне, one love. Но при этом, блин, мы здесь живем э Классно, давайте, давайте все это смешивать, давайте наслаждаться друг другом, делиться нашими культурами. Поэтому мне нравится, что из-за того, что я начала общаться с португальцами, узнавать больше о них, вливаться в этот коллектив, я узнаю больше, я путешествую больше. Это намного... Ну, расширяет кругозор скажи пожалуйста вот ребята которые талантливы которые живут сейчас в россии в украине в казахстане и мечтают переехать в солнечную португалию что им лучше делать? Как им переехать сюда, творить здесь, кайфовать? Ну, делать то, что ты уже делаешь. Вот, ты знаешь, мне кажется, что с развитием технологий это все настолько реальным становится. Первое время я играла только по барам, я играла кавер музыку, да, угу. там рестораны, бары, корпоративы, дни рождения, свадьбы, здесь в все это, да. А кто тебя продвигал? Как а, ты я сама себя продвигала. Угу. Первый год я жила отлично, у меня были свои деньги, потом я подумала, а, надо найти работу. Я купила небольшой такой код. Бомбик на батарейках пошла по всем кабакам и говорила везде, я хочу у вас играть, я сейчас вам сыграю, если вы, мне очень нужны были деньги, если вам не понравится, не платите мне, если вам понравится, вы мне заплатите. И в итоге я за одну ночь там нашла несколько кабаков и Хруто. они сказали, окей, ты, ну мы тебе заплатим. И потом они стали меня приглашать. Это всегда работает как сарафанное радио. Mm -hmm. Это самое лучшее радио в мире. Кто-то кому-то сказал, мы хотим вас пригласить на свадьбу. И таким образом я собрала себе клиентуру. И там буквально за год у меня уже я могла бы играть там чуть ли не каждый день. Потому что они любят праздники, mm -hmm. они, они любят очень живую музыку. И, мне кажется, здесь больше уважения к, к живым музыкантам, угу. к артистам. Да. В общем, финансовый Шанс вопрос ты на... закрыла, правильно? Финансовый вопрос я и закрыла. И ребятам, которые мечтают приехать в солнечную Португалию, из Казахстана, например, или из Украины, пожалуйста, идите по барам со своей гитарой и продавайте себя. Да, но у меня есть такой плюс, что я играю на гитаре и пою. А, ну да, в если ты плане... не поешь, это уже небольшой минус. Да, да, в этом плане мне всегда легче, то есть мне не нужно ни с кем делиться. Ну да. Но у меня есть друзья, ребята, которые там один играет на гитаре, другой поет, и они делают работу вместе. Слушай, в Порту на Рибейре э, очень много музыкантов поет uh -huh. прям на улице. В Лиссабоне тоже такое есть, но, по-моему, меньше. Ну, здесь тоже есть, но я знаю, что в Лиссабоне там... Ко мне лично никогда не приставали полицейские. Но вот к моим парням, друзьям, музыкантам, к ним э, ты должен иметь лицензию ага, официально. Ты не можешь просто выйти и По идее, э, и нет. Играть. Да, Но ты арендовать. Но на там вот на прас-коммерсию. Особенно там. То есть это такие... Клевые места, как бы самые туристические, да, да? да. То есть там, ну, эта лицензия стоит около 60 евро, по-моему, что-то такое. А, на, Слушай, на... я думаю, нару Агуста за полчаса можно забрать в 5 раз больше. Согласна. Да. То есть, это типа не проблема. Это нет, уже не проблема. So Please don't say that we are friends. 'Cause doors are left wide open, and our last train was not the last. And you can do what you want to, but darling, please don't say that we are friends. Португальские зрители, ну, по сути, ты работаешь для них, они видят, ну, ты чувствуешь какую-то разницу в отношении к тебе, иностранки из Казахстана, э, по сравнению с артистами португальцами? Изначально мне всегда казалось, что я буду на более низкой ступени, то есть ко мне никогда не будут относиться по-серьезному. Оказалось, что это как себя подашь. Если ты подаешь себя э, так, что я не второй сорт. <с> <с> всегда будут люди, которые будут относиться к тебе плохо, да? Это нормально. Да, это, это независимо неспешно. от национальности. Вообще, жизни, абсолютно, да. да. А, но всегда будут люди, которые а, будут с открытым сердцем. И а, почувствуют эти эмоции. Почувствуют так, да. это, да. И моя музыка, она именно для них. Я не хочу знать о тех людях, которые такие закрытые, хотя mm -hmm. мне бы хотелось их открыть, конечно, тоже, вот. Но я, в общем, об этом не переживаю, я никогда не чувствовала себя здесь плохо. Это, наверное, мой главный плюс в колонке «Что хорошего в Португалии?», что я себя здесь комфортно чувствую, и в главных плюсах еще, что я себя здесь в безопасности чувствую, да, мы знаем, что здесь Uh, уровень криминала очень низкий, то есть я спокойно, я девушка, я живу не в самом центре, как бы это такой район Амадора uh, Говорят, что он более криминальный, ну блин, я хожу uh, ночью с гитарой спокойно просто, потому что uh, мне кажется, нужно общаться с теми, с кем ты живешь на районе и я это делаю, я там всегда вечером хожу в кафе, здороваюсь со всеми чуваками, кто там в кафе, спрашиваю, как у них дела. Они меня знают. Они знают, И... что ты звезда? О, они меня обожают. Я просто звезда своего района. Это классно, они такие тоже классные, всегда. обязательно. Ну слушай, ты с телевидения, по радио тебя крутят. Когда они меня видят на телевизоре, они самые первые поддерживают меня. Они обязательно там, они звонят своим друзьям, они сообщают, у них есть это, что, вау, эта девушка с нашего района, наша. давайте ее поддержим, реально, потому что это уже как бы не Лиссабон, это считается периферия, поэтому они хотят показать, что, вау, мы с периферии, но у нас вот есть. Но мы вместе. Да, мне это нравится. Arroz, tens hoje é só para mim. Pois de Berlim pim, -Pim és um arroz doce. Simponde ser um canto de sereia, sereia a tua ateia, e tu serás meu algo. Mas quando te vais a В принципе, если ты талантливый музыкант, ты найдешь, как заработать здесь деньги. Да, мне кажется, стопудово ты найдешь, не то чтобы, конечно, жить вот на полную ногу. Ну да, но личный самолет там. Да, такое это придется поработать еще. Это то, над чем я сейчас хочу. Это то, куда я стремлюсь. А так, чтобы просто там каждый день иметь возможность выйти и выпить пиво где-нибудь, так это можно. Блин, это ж. А что еще надо настоящему рок н -ролльщику? Да, Действительно. Не, ну серьезно. На самом деле, да. А как же еще? Мы еще не говорили о том, вине из тетрапакетов. Не, ну ладно, так мы опускаться не будем. Это было первое, что я здесь начала пить. Вино из тетрапакетов? Да. Ну, ты же настоящий рок н Правильно? Да. Ты мне э, без камеры говорила, что корпоративы это уже в прошлом. Угу. Чем ты сейчас занимаешься, и как ты зарабатываешь, и что ты планируешь? С недавних пор, а, с недавних, я так говорю, потому что этот год, который выпал с под а, я вообще как-то его, я его немножко обхожу стороной. Это был такой интересный год, на самом деле. В конце 19 мы выпустили официальный альбом. И решили завязать полностью с концертами на корпоративах, где нужно играть кавер-музыку и сделать удар именно на, на сольные концерты. И на удивление это работает, то есть когда ты даешь больше больше любви <смех>, и веришь больше в то, что ты делаешь, оказывается, ты получаешь ответ. Больше. Да. Сейчас в наших планах давать концерты, потому что у нас был 2020 год полностью расписан с концертами, буквально там с севера до юга. Все было в концертах, потом это все естественно закрылось, и в этом году мы вот сейчас у нас в октябре несколько будет концертов, и мы начинаем записывать новый альбом, потому что за 2020 год я написала много очень песен на португальском языке, до этого как-то все было на английском, до этого было еще много на русском. На моем канале есть песни на русском языке, да. Uh -huh. На в первом альбоме есть одна песня на русском языке. И, и мои ребята из команды, они, они любят песни на русском. Ну, музыка моего города. <с> да, музыка моего города, они прямо стали подпивать. И мы клип на эту песню сняли э, здесь, в Лиссабоне. То есть проехали по нашим самым любимым местам. Сняли все это, поп попытались передать именно атмосферу, атмосферу нашего любимого города. Ваш любимый город – это уже Лиссабон? На данный момент – да. Эта песня я начала писать в Алмате. Уже несколько лет назад, а, но дописала я ее здесь, и поэтому это получился такой микс между Алмато и Лиссабоном, который мне очень близок, и мне кажется, он, он, такой, он близок любому человеку, который действительно влюблен в свой город. На твоем сайте я нашел информацию, что кроме концертов ты еще делаешь индивидуальные уроки. Да. Ты преподаешь игру на гитаре. Преподаю игру на гитаре и даю уроки композиции, создания песен. Португальцам? Португальцам и не только. У меня вообще это началось с пандемии. То есть внезапно это все опустилась на нас, ну, и я подумала... Остановились все концерты, все мероприятия, все движения. Да, я подумала, боже, а что же что что же делать-то? Делать В таком случае мы решили, окей, okay, эм, почему бы не, не начать онлайн-уроки, но вместо того, чтобы делать это просто как онлайн-уроки, мы решили, а давайте откроем Lika World Academy. И мы открыли, получается, сейчас этот сервис, он работает по всему миру. У меня есть ученики из Японии, у меня есть ученики из Австралии, ученики со всей Европы. Ты онлайн преподаешь? Я преподаю онлайн, okay. да. И вначале это было непривычно. Люди сами не были готовы, наверное, к этому, к тому, что бах, ты не видишь учителя, он да. где-то там. У меня уже были уроки онлайн, до этого я часто проходила там мастер-классы с музыкантами по всему миру, чтобы просто улучшать свою технику игры. И со временем, там, буквально через пару месяцев, это все стало автоматически налаживаться. Сейчас у меня ученики там, со всего мира, и в том числе, конечно, много учеников из Португалии. И оказывается, онлайн работает, просто нужно немножечко больше сил. Эм, усердие, Усердие. умение адаптироваться, адаптироваться меняться. и объяснять свои мысли хорошо, доносить свою мысль компьютеру что или хочешь, что человеку, который да там на другой а, стороне понял. экрана. Понял, понял. Меньше, меньше точек соприкосновения, поэтому ты должен вот. Только да, обычно объяснить. я хватаю своего ученика за руку и говорю, вот так делай. Понял. Но теперь нет. Понял. А еще скоро мы выпускаем приложение, которое будет доступно и в Google Google, Google Apps и Apple Store, Google Google Play. Мы с типа iPhoneами пользуемся. Вот это, да. <laughs> в общем, это будет приложение, которое будет включать в себя три уровня различных первый уровень бесплатный второй там премиум и, и для супер там тоже в каждом уровне это будет по 30 уроков да ну, мы я уже... думаю она органично родилась но это ты локомотив вот этой идеи ты все это да мы мне захотелось это сделать у меня появился знакомый который причем оно оно материализовалось на самом деле мне хотелось что-то такое создать появляется знакомый который, у которого есть компания которая занимается разработкой приложений и у а! Понял. Вуаля. Еще у тебя есть мерч? Еще у меня есть мерч. Тоже это детище, наверное, карантина. Потому что я думаю ну, как бы как бы обрадовать этот мир и еще и музыкально его обрадовать, с творчеством. Я подумала, почему бы у меня мой товарный знак, я тебе его сейчас покажу. Покажи. Я тут принесла тебе подарочек же. Супер. Это это тебе. Lika World. И у меня есть выпуск, специальный выпуск мой, моего альбома, который в такой вот особенной коробочке. Класс, это... Кайша Мажика, да? Это Кайша Мажика, да. У нас есть нумерованные кайши и ненумерованные. Э, нумерованных их всего 99. И есть а еще у меня нек... попалась ненумерованная. Тебе попалась ненумерованная, но у тебя есть все, все тексты песен внутри. Класс. И даже э, музыка моего города? Музыки моего города на этом альбоме нет, но здесь есть песня другая на русском, она называется «Секреты». In my room, playing my guitar. Got so many things to tell you so far I'm sitting in my room And you are really far I wanna tell you what's in my heart There was a crazy rain Falling to the streets Falling from the skies To benches and trees. Was a crazy thing to Fall in love with you Fall in love so bad to fall in love so deep Как прийти к такому знанию португальского языка за такой короткий период? Ну, ты пишешь песни на португальском языке, и тебя крутят по радио, ты выступаешь на концертах перед португальцами, ты общаешься с командой на португальском языке. На самом деле это все вот именно так и происходило на расслабоне. Просто В тусовке, да. Я сказала всем, просто перестаньте со мной разговаривать по-английски. И они просто перестали. Они просто перестали. И я очень страдала первые несколько месяцев, у меня были стрессы, я реально я возвращалась домой, мне хотелось просто тишины или просто поплакать, или просто посмотреть какую-нибудь передачу на русском, потому что я реально скучала по, по языку. А, а потом это стало проходить, потому что ты хочешь, не хочешь, начинаешь понимать. И мне очень помогла музыка, я начала, я обожаю бразильскую музыку, mm -hmm. Босанова, там бразильский джаз, там том, жобим, такие вещи. И я, я подумала, что, вау, буду учить, почему бы и нет. И просто там учила в неделю по одной песне, просто слушала, слушала ее постоянно. Распечатала себе слова и там еду в автобусе. И такая подглядываю, подпиваю. А, а потом самое главное это начать разделять слова, да, в любом языке. И начала понимать. И все. Потихоньку, да, потихоньку. Тусовка была только португалоговорящая, правильно? Да, я... Ты не общалась с русскоговорящими ребятами Ну, здесь? практически нет. В одной из статей я прочитал, что ты замужем за и угу. Я думаю, что это на 99% помогло тебе влиться в эту культуру, выучить португальский язык. И, в общем, в этом и есть секрет успеха изучение португальского языка? На самом деле вообще нет. нет. Вообще нет. Потому что а, мы с ним познакомились уже, когда, когда я уже выучила португальский язык, а, когда уже я влилась в португальское Культура. общество. да, а, И потом, потом мы с ним случайно познакомились, пересеклись и стали встречаться, обранились и все такое. А, и развелись. В общем, наш роман, он прошел очень быстро так. Но, но суть в том, что да, это все произошло уже после того, как... как... Я интегрировалась, но, несомненно, он, мы продолжаем быть, мы лучшие друзья с ним, и он очень часто исправляет мой португальский, когда я делаю ошибки. С каждым месяцем все меньше и меньше, но он всегда исправляет, если у меня с произношением что-то или с, с грамматикой. Есть разница между отношениями с португальцем, с казахом и, не знаю, может быть, с русским, если ты общалась? Огромная разница. Да, в менталитетах, мне кажется, я не могу, конечно, сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Такого просто не бывает, mm -hmm. это на вкус. Мне было немножко тяжело, потому что вначале нам казалось, что все прекрасно, этот конфетно-букетный период, а потом, когда уже начали жить вместе, мы поняли, что есть разница, у нас в семье было принято так, есть какие-то э, темы, которые мы не обсуждаем в Казахстане. Mm -hmm. И я такая, а вы что, вы говорите об этом? Он такой, да, мы нормально, мы... Да, серьезно. Они очень любят говорить вообще, в принципе, в Португалии, может быть, во всей Европе, они говорят о своих прошедших отношениях совершенно да. открыто. То есть, ну, давай, расскажи, с кем ты встречалась, какие у тебя были отношения, сколько времени, почему вы расстались? Так, я не хочу об этом говорить, что было, то прошло. Ну, да. Но, но они считают, что это нормально, что это составляет часть отношений, знать об отношениях. Ну, окей, ну и не знать тоже нормально или не знать это не нормально они предпочитают знать Помню. я предпочитаю не знать меня часто спрашивают про плюсы и минусы жизни в Португалии как будто у меня есть список плюсов и минусов наверное у тебя тоже такое спрашивают или что-то подобное да конечно тоже спрашивают но я всегда отвечаю что у меня на самом деле только одна колонка и она такая плюсов и минусов они все перемешаны потому что смотря с какой стороны посмотреть например мне очень нравится что Здесь правила очень жестко работают, то есть, с чем мы, допустим, сегодня столкнулись на другой локации. Да. Мы приехали в чудесное место снимать, да? для тех, кто не знает, что с нами произошло буквально час назад. Мы приехали в шикарное место и хотели снимать там передачу, но выяснилось, что на самом деле нужно было заполнить кучу бумаг, получить специальное разрешение, чтобы это снять. Естественно, ни в Казахстане, ни в России, ни в Украине таких таких правил нет и они, и они есть, но они не работают никогда Или там всегда можно разрулить просто чисто за ну, деньги да, да. Или а, просто попросить Или просто попросить, да Здесь это не работает, здесь нужно все делать по бумагам Мне это нравится и не нравится Нравится тем, что это понятно Окей, ты этого угу. не сделал, сам дурак Мог бы подумать заранее, <смех> как я, я могла бы об этом подумать на самом деле. А с другой стороны, ну, блин, ну, можно было бы попросить, можно было бы как-то это решить. То же самое с остальными, например, когда что-то запланировать, какую-то поездку прекрасно знаешь, наверное, все нужно планировать угу. заранее, заранее купить билеты в театр, заранее купить билеты на автобус, заранее посмотреть все маршруты, все, то есть мне нравится, что, что если я что-то запланировала, оно сработает. Меньше а дома вот... не так? Дома не так. Дома ты что-то запланировал, а потом оно просто не сработало, но не по твоей вине, а просто потому, что сегодня этот маршрут не работает. Блин, по-моему, тут такое тоже встречается часто. Да? Ну, вот эти забастовки часто, приходишь на электричку, она не работает. Так, забастовки, они тоже, они заранее пишут, там, буквально угу. за месяц, что вот в такой-то день все метро будут бастовать с часу дня до пяти вечера. Ну, то есть это и плюс... И ты такой, окей. Да. да. И с другой стороны, мне нравится, что они бастуют, они отстаивают свои права. Да. Мне нравится, что здесь, я здесь состою в союзе композиторов. И когда в течение пандемии ни у кого из сектора искусства не было работы, а ты, если ты изначально состоял в союзе композиторов, ты имеешь право на пособие. И пособие, причем это было 460 евро. Круто. То есть это было отлично, ну, да. ты на 460 евро еду можешь купить. То есть это реальная помощь. Ну, это в плюсы. А, это, это в плюс. А минусы? В минусы. Это, м -м -м. это тяжелый вопрос. Да? Ну ладно, давай скажем, что вот зимой в квартире очень холодно, Точно! и это минус. Это самый Все. ужасный Тоня, минус. минус. Самый минус ужасный закончим. минус от казахстана осталось в тебе ну не знаю вот очень много в тебе уже португальское. я вижу как ты коммуницируешь с ребятами я вижу как ты общаешься в ресторане как ты общаешься с прохожими ты общаешься абсолютно по-португальски есть что-то что, -то, что вот, а, вот от казахстана не откажусь никогда не откажусь от от вот такой вот гостеприимности ко всем мне кажется что это самое клевое, когда ты принимаешь всех 100%. изначально вот, с открытыми, раскрытыми объятиями. Восточная гостеприимность. Да. Это... А Португалия – это самая западная точка континентальной Европы. Здесь, кстати, вот ты чувствуешь эту разницу в гостеприимстве? А... Они тоже гостеприимные, тоже открытые, но мне кажется, что мы все-таки немножечко, немножко более открытые, то есть они очень добрые, очень позитивные, классно все, но войти в близкий круг общения с семьей пор португальца, мне кажется, немного более длительный процесс, нежели, нежели у нас на Востоке. Ну, у вас это исторически так. Насколько я знаю, это связано с климатом и с рельефом. Да, ну, у нас... И со способом жизни кочевым. кочевым. Поэтому, да. Правильно? Именно так, да. да. Здесь, конечно, в Европе по-другому все развивалось. Я себя здесь никогда не чувствовала чужой. Хотя эм... ты выделяешься прям я категорически. естественно, да. Но они это никогда не ставили мне в минус, я всегда чувствую себя здесь, я бы даже сказала, привилегированной. Когда я косячу, что-то я неправильно делаю, у меня есть всегда отмазка, я говорю, э, э, я иностранка, извините, я не знала.